Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания РУСТЕХПРОМ. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат меркурий 130 f и закрытие смены. Для закрытия кассовой смены на кассовом аппарате меркурий 130 f необходимо клавишу «Режим» выбрать, отчет ФН, нажать клавишу «Итог», ввести пароль администратора 22, нажать «Итог». На экране появится «Закрыть смену». Нажимаем «Итог»